названы профессии, которые первыми могут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это специалисты сферы IT, дизайнеры рабочие автоматизированных производств и журналисты. Вот именно поэтому, а, я думаю, ты так вот, и ты случайно стала, да. Хотя есть люди, которые считают, что это миф, и никто никогда не перейдет. Пять дней работали, а может быть и 6 будем работать, потому что работодателям нравится, когда ты ходишь на работу. Ну, по 8, 8, По своей воле вот, разрешить людям еще отдыхать. Больше. Давай спросим у эксперта Давай. и специалиста. У нас mm -hmm. в гостях юрист и финансовый эксперт Елена Доброе утро, рада видеть вас в нашей студии. Доброе утро, да. Елена, ну вот смотрите, действительно, то, что казалось какой-то несбыточной мечтой, может быть, для многих, обсуждается сейчас на серьезном... Обрастает Да, на высоком уровне, и даже вот проходило в Минтруде пройдет совещание, на котором планируют обсудить в тестовом даже уже режиме на некоторых предприятиях четырехдневную рабочую неделю. Вот... Кто от нее выиграет, а кто проиграет, если вдруг она будет утверждена? А, ну, первое. Сейчас пока по Трудовому кодексу у нас установлена 40-часовая рабочая неделя. Uh -huh. Но при этом э, установлен верхний порог, но не установлен минимальный. В настоящий момент э, Трудовой кодекс позволяет любому работодателю в, у себя на производстве остановить тот рабочую неделю, которая удобна конкретно для них. Uh -huh. Это может быть и сокращенные рабочие недели в 4 дня, и даже в 3 дня, или какие-то плавающие графики. Uh -huh. а, как, а, пока еще нет окончательного вот, документа, который будет позволил утверждать о том, что ну, будет 40-часовая не, не 40 рабочая неделя, но на 4 дня. Uh -huh. Тогда мы сразу сталкиваемся с тем, что получается первые 4 дня нужно работать по 10 часов. И вот здесь, вот, мне кажется, будут проигрывать в большей степени работники. Почему? Да, зарплата сохраняется, потому что то, та же сумма выработки, mm -hmm. так скажем, трудодней. Но при этом э, нагрузку держать 10 часов, быть продуктивным, это очень сложно. Не каждый способен все время бодро работать, так mm -hmm. скажем. А если же, работода... если же законодатель нам скажет о том, что будем сокращать, соответственно, мы будем работать меньше часов и, как следствие, э, будет сокращаться объем производства и зарплаты, опять же, населения. Угу. То есть, с одной стороны, вроде мы страдаем, и с другой стороны, опять да. же, население не очень э, радуется. А если работники скажут, слушайте, ну вот мы э, оставляем четырехдневную рабочую неделю по 8 часов, но мы будем работать гораздо быстрее, ага. гораздо эффективнее и будем укладываться в норму, э, как раньше укладывались, в 5. Ага. Э, то есть, э, нужно установить какие-то определенные как критерии для года. выработки результатов, да? Ну, вы знаете, на некоторых предприятиях есть так называемый КПИ, и uh -huh. его вводят, и действительно работу оценивают не по количеству трудочасов, а конкретно по результатам. Uh -huh. Но не все процессы зачастую можно так оценить, uh -huh. да, или же если оценивать, то как-то смежно. И здесь получается, а как доказать эту эффективность, и, то есть, и работники, и работодатели, они могут столкнуться вот именно с таким вопросом, а как же решить? А насколько человек действительно был эффективен. А если он эти 10 часов, наоборот, ходил, uh -huh. дополнительно чай пил. А те, кто на удаленке учился? работают, например. Да, да вот у них как... вообще все равно нет. У Может них быть, он всю выходной. ночь сидел, uh -huh. да, с uh -huh. воскресенья на понедельник, на всю неделю вперед сделал, а потом только рассылает. В понедельник задача, во вторник, все это у него вообще такой свободный. Ну, это да? изначально человек, скорее всего, привязывал свою работу к результату. Uh -huh. Да, тогда там тогда будет проще и оценить, и уже премировать как-то, uh -huh. и оплачивать работу. Но скажите, пожалуйста, все-таки, вот уже с юридической точки зрения, если э, у нас такое вводится, получается, что полностью э, меняется вот, весь закон о, о, о труде, или что? Mm -hmm. что будут какие-то введены новые, может быть, Трудовой вот, кодекс поменяет, да. может быть, часы сократят, или все работодатели встанут с плакатами и транспарантами? Вы знаете, вообще в трудовом кодексе вообще существуют даже нормы специальные, когда происходят какие-то неприятные ситуации в стране uh -huh. и работодатель или на производстве работодатель может специально вести сокращенные рабочие дни чтобы не сокращать рабочие места uh -huh. таким образом да у людей будет чуть меньше денег но зато они сохраняют рабочее место и э, будет ли вноситься изменения в закон uh -huh. скорее всего да как минимум нужно будет э, предусматривать какой графика какая оплата как режим отпусков тогда будет в связи с этим. Да, вот это интересный вопрос а если вдруг ну, ведут введут 4 язык, uh -huh. все работаем четыре дня неважно по 8 часов по Могут ли какие-то компании сказать: Нет, нет, нет, мы как работали по пятидневочке, так и будем работать. Мол, кто хочет, тот перешел, а мы остаемся по-старому. Мне кажется, надо будет дать такую возможность. Uh -huh. Потому что есть компании, которые работают по сменам. И смена зачастую составляет 8 часов. И у них сейчас как раз в сутки есть три смены. Что логично. То ли, уменьшать, то ли увеличивать количество смен, и тогда меняется опять же, uh -huh. порядок и система оплаты труда. И тогда люди начинают меньше зарабатывать. То ли оставлять так, как есть. В, общем, Не, ну, в любом да. случае, да, есть сферы, которые так или иначе окружают да, нас. Там, сфера обслуживания. И люди работают, и мы, когда Отдыхаем, допустим, в субботу-воскресенье работают же и магазины. Это и, у нас и, и, и театры. А в Европе, ты в Германии, попробуй где-нибудь после двух часов дня что-то где-то купить в субботу, а то и в воскресенье тебе скажут, ну, что все не должны только отдыхать. В Германии, да, да, есть. Все за заколочено. Стороны. Sorry, we are closed, как говорится. А В любом случае, спасибо, Елена, спасибо. большое за интервью. Мы сегодня телезрители спрашиваем о том, кто должен выбирать спорт для ребенка. Родители или родители должны слушать Чада? Вот Чада захотела заниматься фигурным катанием или футболом. Пошли на поле или на каток? В вашей семье как? Я ориентируюсь на желание детей. Вы будете прислушиваться. Да, да, я смотрю, как, как, какой интерес они проявляют, ага. и уже иду за ними. Ну, главное, чтобы Сумо не выбрал, я думаю. А да, да, остальные да. виды, Сумо тоже в Японии очень ценится. Выберет твоя дочь Сумо, я приду за нее болеть. Хорошо, спасибо Хорошо, большое. Спасибо большое. У нас в гостях была Елена Феоктистова, юрист и финансовый эксперт.